Спустив руки, ты работаешь плечи, ты работаешь шаговое движение, отскоки отскоки, то есть ты защищаешься на ногами. Mm -hmm. Хорошо? Поехали. Смотри, ты по диагонали пошла двигаться передо мной. Вот так нет. Ок себе. Да, да. Ближе ко мне. Назад в сторону. Назад в сторону. Вот это основное твое. Да. Вот. Назад в сторону, пока ко мне сразу. Назад в сторону, вперед. Да. Ну, почему-то остановился. Шаговое движение, об, назад, в сторону, Оп, вот он вот. раз, два, три раз, раз, два, три раз. Давай сейчас шаговое движение. Не жди моих ударов, не надо ждать моих кулаков. Если ты будешь ждешь моих кулаков, они дождешься. Наноси мне удары. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Понятно движение, вот сюда, вот здесь. Оп, сюда, оп, подсел, поехал. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз. Три, да, не отворачиваться. Так. Да, да, да, вот где-то плечо. Оп, плечо, подставка. Плечо, я хочу подставку увидеть. Ну, ты принять должен тогда. Раз, два, три. Оп, на себя. Я не достаю далеко, далеко от меня, ближе, ближе, выпрашивай мои удары. Иди. Раз-два-три. Во! Оп, корпус, оп, крути-крути-крути-крути спинку. Во-во-во, подбородочек, вот-вот, вот, а теперь подняла руки. Без ног. Оп, защищаешься, здесь пошел, здесь мягко. Вот. Да, да. Уже, локти, вот сюда, вот. Не, очень, смотри, опасность какая. Опять смотри на меня. Смотри, что ты сделал. Ты, ты шею раз вытянула. Посмотри, где твои кулаки оказались. Не шею тянешь, вот здесь гриву. А опустив подбородок, кулаки к плечам. Все, у тебя только плечи подняла. Все, и ты закрыта. Здесь только поднять плечо. То есть ты не предугадываешь мои удары. Ты, с ней, ты успеешь их бы. Как, ты не успеешь их все равно понять, какой удар. У тебя ну, ты успеешь э, почувствовать, с какой стороны идет, слева либо справа. Понимаешь, потому что закрыто. Плечи поднять. Нет, оп, плечи на лоб. Не выставлять, просто поднять. Опять опусти подбородок. Нет, вот именно посмотри. прижать подбородок. Да, а где плечики? Во, во-во-во, подняла локти. Вот здесь. Во, во. Вот здесь, оп. Нет, тут плечи поднять. Посмотри, солнце. Не руки выставляю. Видишь? Uh -huh. Дырка какая Видишь дырка? Смотри, я просто поднял плечи. Поднял плечи. Оп, ну кулаки к себе ближе. Кулаки к себе, вот к себе, вот бороде. То есть, смотри, не на подбородок у тебя кулаки стоят. Они стоят я вот на этой сам на скуле. Здесь тебя не пробить. А здесь стоять на подбородке, то пробьет твоя же рука, твою бороду. Ближе. Локти. Локти к себе прижала. Вот, прижала локти. Во. Молодец. Удобно? Угу. А? Давай. А теперь попробую вот это положение группировки, вот этой группировки, вот этой рук, совместить с ногами. То есть я сейчас не бегаю на тебя, сейчас ты. То есть вот она, оп сюда, оп здесь, оп здесь, оп ногами и мягкий корпус, где-то подсела, оп на ручку, оп закрутила, оп. перепрыгнула, ясно? Угу. То есть ты пытаешься сейчас со мной сблизиться именно вот в этом положении. Я тебе накидываю удары. Хорошо? Угу. Как бы ставлю за гран этот самый. Заградительный огонь веду. Во! Перед собой. Мягкий корпус, корпус, работает, не суйте ногами. Во! Вот, вот. Ты должна сблизиться. Ты должна сблизиться. Ты должна пойти мне на среднюю дистанцию. То есть здесь ты где-то расслабилась, опа, пошире, видишь ножки? Uh -huh. ты, я могу двигаться на поскольку в челноке, а ноги опустил. Попробуй. Шире ноги, колени ниже, а локти прижать. Ты ко мне должна идти. Локти прижать ниже, ниже, ниже, ниже, и корпусом работаешь. Я, ты не можешь, ты не прошла еще ни разу ко мне. Не-не, ты -не -не, а вот это вот, вот, вот та -там, оп, сюда, хорошо. Ноги я Ты прикормил меня? та та ноп, Базара нет. Но ты же сделала движение, та та и здесь встал. Я буду продолжать тебя дальше бить. Ты опять ждешь моих ударов, ты должна идти. Ты не должна ждать моих ударов. Ты ждешь мои удары. Ты должна идти стараться в сторону, закручивать меня, ты должна пройти в среднюю дистанцию, если ты ждешь мои удары, я буду... Ты от моих ударов работа. да, ты не дождешься в первую очередь толку-то нет, ты же не проходишь ко мне. Это я бью тебя, потому что ты напрягаешь, ты входишь в мою дистанцию. Я пытаюсь тебя остановить. Попробуй. Мягкий корпус, не надо резко движение делать. Шире ноги. вот во. Ну я не бью, где ты? Почему ты не прошла ко мне сейчас? Почему ты продолжилась прыгать передо мной? Значит, я, ты опять ждешь мои удары. Проехали. Вот, вот, вот, и закрутить, блин, и сюда улучшить. Вот, корпус мягкий. Где, где, где, где, вот она ты, его, во, вот, как глухой, глухая защита. Во, во, глухая защита, подбородок прижат, локти прижаты. Ну. Та-та, ноп, менять направление. Ну, Ну-ну-ну, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже, ниже. Ниже. Дай амплитудку. Не с ноги на ногу. Вот. Обеими ногами. Где? Ты с ноги на ногу. Ты, на... Ты с ноги на ногу делаешь. Вот. Стороны в сторону. Оп. Сюда. Та-та-та-та. Не с ноги на ногу, а с стороны в сторону. Ногами. Ты не должна оставаться на одной линии. Посмотри. Вот я на одной линии настой спритал. Посмотри на меня внимательно. Подняла руки. на Наноси удара. Видишь, что я делаю? Да, корпус работает. Продолжаем. Где корпусом работает? Ты меня просто в стену упираешься в меня. Опасная голова. Ты должна пройти. Где работаешь корпус? Давай на ногах. Из стороны в сторону. Из стороны в сторону ногами. Влево, вправо. Больше. Та-та-та, толкайся, толкайся из стороны в сторону. Во! Не, не думаем, группировка. Куда наклоняешься? Из стороны в сторону. Оп, вперед, оп, в сторону. Вперед, назад, в сторону. Во! Где группировка? Оп, ниже. Шире ноги, ниже, ниже, шире ноги. Из стороны в сторону. Шире ноги, опусти колени. Опусти колени на носках, напрячься на носках выше. А колени опустить... Смотри, я еще ниже могу. Давай. Шире ноги. А колени опустить. Ниже. Группировка. Ну где? Вперед, назад, в сторону, где работаешь? Корпус, корпус, солнышко. Здесь, здесь группируйся, здесь на удар иди, вот здесь. Руки, руки, голова, опусти подбородок, прошу тебя. Ты идешь на меня. Иди, дави, дави, дави, в сторону, вперед-назад, в сторону, вперед в сторону. Руки на голове. Вот, руки, все. Вот ты принимай удары сюда. Иди на меня. Где группировка? Вот здесь. Вот это вот тут постоянно. Ставь, стоп. Вот это положение. Константа. Сохрани мне его. Вот оно тебе даст. Вот тут. Вот оно ты. Вот оно тебе вот здесь позволит наклоняться. Чуть вот здесь все ты не можешь. Продолжай. Локти уже. Иди, где, ну что ж такое, -то? сколько движений уже было, ты все на месте стоишь. Раз, два, оп, вперед, вперед, в сторону, вот она ты, вперед, в сторону, вот она ты. Давай, вперед, в сторону, вперед, в сторону. Не жди удар, вперед, в сторону, вперед, на удар вот сюда, вперед, в сторону, прыгни, покажи, вперед, в сторону, корпусом, вперед, в сторону, здесь, да. Ну-ну-ну корпуса, вперед в сторону. Во! Вперед в сторону, вот такая, вот здесь. Вперед в сторону, вот здесь. И вперед обратно. Вперед в сторону, вперед. Еще раз. Продолжай. Не раскрывайся. Не раскрывайся. Думаешь, не надо ждать удар. Да-да-да, вот. Сейчас удар будешь наносить. Вперед в сторону, удар справа. Быстрее пошла. Долго. Вперед, влево, влево сбоку. Где? Та да, да, да. Здесь. Вперед, группировка. Прыгай, прыгай, прыгай. Вот тут сгруппироваться. Вот такая-то должна быть. Еще раз. Во, не раскрывайся. Почему я попадаю в тебя время?